Эй, они с вами в Пока Пока, земляне, с вами Перпин. Давай. Охуевшая. Так, рисунок готов, выкладываю. О, круто, как красиво. Лайк, замечательная работа. 100 лайков за 5 секунд? Вы вообще меня не любите, где мои лайки? Ну-ка пойду напишу пост, что подписчики меня не любят. Не видел пост, ведой не работают. Ну так надо в паблик заходить. Почему в паблик не заходишь? Если ты так сильно меня не любишь, то можешь отписываться. Боже, уф. Это ни в какие ворота не лезет. Вот от меня люди отписываются. Я что, плохой художник? Нет, ты супер, ты красиво рисуешь. Не переживай ты, булочка, мы все тебя любим. Они не просто и не обращай внимания. Но может будешь лучше относиться к своим подписчикам? Спасибо за поддержку, блин. Летишь в бан. Аривидерчи. Ужас, как же сильно они меня ненавидят Хорошо, что хотя бы могу порисовать и отвлечься Но они так сильно меня выбесили, что я поцарапала свой новый iPodus 4300-500 Ребята, у меня новость Я собираю деньги на новый iPodus 500-300-800, который стоит несколько лямчиков Поэтому возьму целых два слота на скетчевые хеды Ого, звучит здорово, но у меня нет денег, как обидно Желаю удачи в накоплении средств на iPodos. Побрей очко. Ого, тот самый iPodos? Это шикарно. А не слишком ли завышенная цена на камиш? Я вообще-то сама решаю, какую цену ставить за рисунок. Если ты не возьмешь, возьмет кто-нибудь, кто действительно разбирается в искусстве. Нет, ну вы только посмотрите на них. Они меня совсем забулили. Пойду напишу об этом в Твиттере. Ой, кто-то оставил новый комментарий. Арт просто шикарный. Мне все нравится. Ну, рука какая-то странная. А так все просто великолепно. Автор явно старался. Молодец. Это у тебя рука какая-то странная. Тебя в детстве на нее не роняли? Сначала сам научись так рисовать, а потом жалуйся на руки. Вообще-то здесь запрещена критика, поэтому ты летишь в бан. Ну все, теперь можно вернуться в твиттер. «Пацаны, прикиньте, недавно спросили, какой расы моя ОСКА, и я ответила, что она Людиня, и на меня посыпался хейт. Они совсем что ли не понимают, как феминитивы важны для человечества? Они буквально ущемляют нас своими сексистскими суффиксами?» Да блин, ты права. Некоторые реально не знают, как каково это жить в мире, где тупые мужланы не добавляют суффиксы и не уважают нас. Ой, хорошо, что хоть где-то меня поддерживают правильно. Пойду чекну паблик, может, кто взял камишку? Что? За эти 8 минут и 43 секунды ни один нищеброд не взял у меня заказ? Дорогие подписчики, мне не описать ту боль, с которой я сегодня столкнулась. Кажется, вас совсем не заботит то, как я буду жить и где я буду питаться. В нищебродских макдональдсах или в ресторане напротив моего небоскреба. Вам все равно, как я живу. Вы меня не любите, раз не берете у меня камишки. Пойду в Девианард и буду рисовать... Так и вообще, раз вы не проявляете активность, и я переезжаю в другой паблик, уж там-то точно будут сидеть только активные люди, и я не буду разговаривать с мертвецами. Но почему всего 500? Опять нифига не написали. У меня же 300, 500, 1000, подписчиков. Надо создать новый паблик. Ну, вот тут у меня будет новая жизнь с нормальными подписчиками. И почему мне приходится делать так каждую неделю? Нарисовать депрессивный арт, где меня никто не любит. Через месяц. А выложи через два. Какая же я все-таки охрененная. Желаю удачи в накоплении средствной. На... Какие-то прочитал.